Также хотелось сказать еще одной из сложностей выполнения данного заказа. Здесь мы столкнулись с немножко своеобразным заказчиком. Коробку до нас здесь сделали каменщики, другие. Мы были вызваны на устройство плиты прикрытия, но также сопутствующие работы выполнили в виде кирпичной кладки, устройство монолитных перемычек. И так далее здесь первый такой каждый момент заказчикам был это устройство отдельно армопояс и отдельно плиты перекрытия то бишь э, на данный дом проект имелся у нас проект э, в котором были ну, как бы прорисованы все эти моменты но четкого понимания то что армопояс залит отдельно и плита отдельная такого не было ну и по сути по временным срокам допустим мы залили армопояс и буквально через полтора-два дня мы уже заливали плиту прикрытия. соответственно Временной разрыв ничего не дал, ну заказчик, как сказать, в связи своей какой-то небольшой прихоти просто переплатил сумму на наемы таджиков и так далее. По поводу устройства армопояса, здесь было залито порядка 6-7 кубов, залился армопояс в течение 4-5 часов, в работе участвовало ну, со стороны бригады 4 человека и также были... Наняты три узбека. Ну, узбеки в этот раз попались добросовестные. Как бы. Задача их была следующая. Вот со стороны дороги подносить ведра, наполненные бетонной смесью, под лестничный марш. Здесь стояли у нас два подъемника. Работали в одного. Ну, порядка, ну, если брать там, 6 кубов, да, по 2 в среднем с половиной тонны. Ну, грубо говоря, там 12 тонн подняли 4 человека за 4 часа. В плане качества, как видите, все выполнено, ну, я считаю, на 4 с плюсом, где-то возможно, и на 5. Что хотелось бы сказать, да, со стороны заказчика не было произнесено ни одного хорошего слова, да, допустим, для нас, ну, лично для меня это небольшой какой-то нонсенс. Обычно, когда работа сделана качественно, сделано все оперативно, вопросов по исполнению не имеется, заказчики, ну, очень хорошо отзываются. В данном случае, повторюсь, заказчик своеобразный, ни одного положительного слова услышано не было. Единственный момент, да, я уже вечером когда стал намекать, соответственно, как вам работа, как вам выполнение, уже какими-то намеками ответа не было, никакого полученного. Заказчик такой отшутился типа какое молодец что нашел троих таджиков соответственно по ходу работ да и в дальнейшем то бишь это было не только по устройству армопояса кирпича и так далее по устройству плиты ну качество исполнения заказа вы видели соответственно да можно было там сделать на 5 плюсом все там идеально но опять же здесь ценовая политика мы не берем такие сверхбольшие деньги да которые дерет компания ну и соответственно как уже ранее ну, раньше выполняли заказ за да, допустим тот же объект солнцев где заказчик очень много требовал являлся инженером пгс вот он соответственно сказал то что за такие деньги с таким качеством ну не знаю это за радость было то что у нас нашел здесь же повторюсь это одна из лучших плит перекрытия никакого слова как сказать, хорошего произнесения не было, все было ну я не знаю, это с... речь о том, что заказчик немножко специфичен. Также да, в дальнейшем у нас как бы в планах было здесь заливать вторую плиту перекрытия, также заливать монолитную лестницу. Но на сегодняшний день у нас какие-то подозрения, да, потому что даже по ходу изготовления плиты перекрытия у нас получалась небольшая чехарда. То бишь имеется проект, имеюсь я, да, допустим, бригадир со своим опытом э, в монолитном делопроизводстве. Также имеется заказчик, который где-то понаходался о шапок в интернете. Соответственно, если, ну мы видим, да, вот у нас в проекте было заложено на балконе то, что у нас здесь выступает перфорация. Соответственно, в проекте не было указано на каком расстоянии выступает перфорация, то бишь, да, отсечка так называемого холда. С учетом того, то, что перфорация была уложена через одну ячейку. Соответственно, Размеры этой перфорации, то бишь вставок, да, из пеноплекса таких же, которые являют, ну, отрубают часть холода, э, они были заложены в каждой ячейке. Соответственно, у нас, по сути, весь балкон бы висел, грубо говоря, там на 15-16 арматурных стержнях. Соответственно, с учетом того, то, что ячейка, да, у нас, и по проекту эту арматуру, как, ну, бетон просто фактически не мог как сказать, обвернуть, обойти, то бишь. Ну, это была одна из ошибок проекта. Также таких ошибок было допущено здесь очень много, но опять же это какие-то проектные решения. Ну, вот, Я вернусь, почему здесь была чехарда, то бишь есть проект, есть я, есть заказчик. Соответственно, если мы. Заказчик отходит от проекта, то бишь от проектных каких-то решений. Вот, и, соответственно, требует какую-то у меня гарантию. Соответственно, никакой гарантии я предоставить не могу, потому что. В данном случае, ну что, какую гарантию мы можем дать? Это на э, армирование плиты перекрытия, также укладку бетона. <coughs> Все работы были запечатлены на фото видеофиксацию фиксацию. И также непосредственно заказчик на всех этапах э, выполнения заказа находился на объекте, то бишь ну, контролировал. Поэтому гарантию в тех случаях, когда заказчик отходит от проекта, никакой гарантии речи идти не может. <coughs> По поводу чехардын. Допустим, мы отходим от проекта, заказчик отходит от проекта, я говорю то, что, допустим, его решение немножко неправильно. То бишь, надо прислушаться ко мне. Он ко мне не прислушивается, выносит свое решение. Я говорю, ваше решение опять не актуально. Оно неправильно и в плане конструктива. Ко мне он тоже не прислушивается, и носом тыкает меня в проект. И в связи с этой чехардой, да, допустим, было потеряно порядка двух дней. Также, да, по срокам выполнения. По срокам выполнения было оговорено заказчику, что будет порядка 7 дней, то бишь недели, на что заказчик головой помотал и сказал, то, что ай-яй-яй, какие вы плохие, то что вы урёте. По факту плита перекрытия была выполнена за 5 дней, с учетом того, что 2 дня у нас входили на эти согласовки. Вот, поэтому сроки, я считаю, в 2 раза перевыполнили, как бы, но ну, со сроками проблем у нас никогда не имеется. Также, да, у нас еще были моменты по поводу защитного слоя. Там же, да, были два стульчики 2,5 сантиметра, ну, как указано в проекте. Вот, в итоге стульчики были очень плохого производства, соответственно, при монтаже первого слоя сетки они уже просели до 2 сантиметров. Также еще здесь каверный момент, такой был, это пространственные каркасы. Это так называемые лягушки, либо сварные каркасы, которые мы используем, которые, вот, допустим, ну, кто трансляции смотрел, как мы монтировали эту сетку, вот, каркасы, ну, которые использовались ранее на других объектах, гораздо оказались практичней, потому что с лягушками, ну, допустим, с Сергеем, когда растягивали арматуру, чуть ли не поломали ноги, то бишь это в плане безопасности самих мастеров, очень-очень сказывается плохо. Также, соответственно, срок, срок, допустим, благодаря этим лягушкам увеличился порядка там, на полдня, если быть более четким. Но опять повторюсь, самый же такой момент это вот своеобразный заказчик Лубеж. Ну я считаю, работа выполнена на 4. С Вот. всем спасибо побольше адекватных понимающих заказчиков Да, заказчики бывают разные но опять же это скорее всего и держки профессии ну, здесь опять же до да, подошли сказать, к заказу как обычно с душой но получается в очередной раз да, где-то заказчик стал садиться на плечи вот. как сказать, доброту принял за слабость также ныне предлагает нам забрать кирпичную кладку, то бишь тело, при возведении второго этажа. А также и кладку облицочного кирпича. Ну, а по облицоке там, опять же, какие-то вставки декоративные, либо эркер и оконные проемы. Все остальное у нас будет мокрый фасад. И, соответственно, да, заказчик предлагает, ну, при разборе ценовой политики, я говорю, ну, давайте мы определимся, понимаете, то, что это позиция... Как сказать, индивидуальные Допустим, не вся коробка в плане облицовки Это вот единичные моменты И по сути, как бы, самые сложные На что заказчик мне говорит что ну, С учетом прорабских, да, которые люди не выполняли То есть здесь какой-то был сутенер И у него там было, типа, 3-4 Подобие каменщиков По качеству кирпичной кладки и по горизонту, да, допустим, когда монтировали Плиту перекрытия, пробивались Перепады составили порядка 3 сантиметров То есть это было в углах вот, на, ну я не знаю это не то что брак это пиздец вот. по, кел, по телу кладки, да, оно выполнено из двушки э, в два кирпича там тоже имеются погрешности и, ну, обо, обо всем этом заказчик был предупрежден, осведомлен и так далее также, да, по поводу еще раз заказчика плита залита просто феноменально но если брать монолитные работы вот. здесь какой момент даже здесь как бы заказчик пытался найти какие-то подводные камни ну и практически наебать вот. что здесь у нас произошло он мне когда да мы приехали два дня назад приехали два дня назад он мне говорит то что у вас перепад по плите перекрытия порядка 4 сантиметров ну то бишь 4 сантиметра это уже критично у нас вот. я сначала как бы Немножко замешкался, то что такие перепады, но такого быть по факту-то и не могло. Подняли нивелир, пробежали, пробили всю плиту перекрытия, то бишь все все углы в центре и так далее. Единственный момент у нас получился вот в этом эпизоде угловой, то что нас он составил порядка трех сантиметров. Вот. Также заказчик, да, ну он хотел одну и ту же политику, чтобы мы, грубо говоря, два дня здесь поебашли бесплатно. Вот. Также что у нас, какие еще моменты были. Мне заказчик говорит то, что при устройстве монолитного перекрытия, да, вот у нас как имеется по периметру залитого готового перекрытия пеноплекс. Видите, да, его немножко давануло. Вот. Также мне заказчик предъявляет об этом то, что вы здесь сделали брак, вы здесь сделали косяк. Вот. Но опять же, да, по поводу подводных камней все эти подводные камни практически на 80 процентов были оговорены с заказчиком как будет выполняться каждый этап работы то бишь заказчику хотел жить в этих в курсе событий как бы у него имеется печальный опыт и поэтому он хотел жить в курсе всех событий вот эти моменты, то что будут отклонения пеноплекса эти все моменты были обговорены вот. но заказчик я, так сказать, включил дурачка и теперь мне говорит ну как же у нас станет два кирпича он говорит, да он там не залазит перевязки не будет. Вот, с помощью, допустим, отклонения пеноплекса и локального опять, Сережа снимет эту часть, вот достает вода, у нас здесь порядка трех сантиметров локального отклонения, вот, он хотел, чтобы мы здесь два дня еще поебашли за бесплатно. Но опять же, это специфика заказчика, ну, заказчик на самом деле своеобразный. Мы сталкивались весной с таким же заказчиком, ну, там был вообще пиздец, Зашли на крышу, там порядка 500 квадратных метров. Когда прочертив проект, да, допустим, прочитав все площадя, получили на 200 квадратных метров больше. Хотя заказчик строил такой же дом себе. Вот. Ну, заказчики бывают разные, поэтому остерегайтесь, обговаривайте все моменты. Повторю, здесь практически все моменты были оговорены, но заказчик все-таки смог найти лазейки, да. И как бы начал садиться на шею помимо того, да, в плане ценовой политики мы никогда не наглеем здесь даже, ну, практически на любом объекте всегда 15-20% каких-то сопутствующих работ, то бишь это допустим, 15-20% от выполнения заказа уходит у нас на дополнительные работы соответственно, там, допустим были леса, там, от старых каменчиков мы их разобрали за бесплатно там вы еще что-то сделали за бесплатно. Также все по обычной системе грузили, привозили, тратили на это время. Также делали за бесплатно. Вот, как пойдешь бы идешь навстречу, да, все понимают, то, что есть какой-то небольшой на сегодня кризис. Все поужались. Вот, цены никогда не ломишь. да, И получается, то, что этого мало. То бишь сопутствующие работы, которые идут в подарок, этого мало. Заказчик хочет еще, то бишь, я не знаю, с должным качеством при данной нашей ценовой политики, я думаю то что этого будет как сказать, за глаза вот но здесь говорю заказчик своеобразный он хочет больше больше но в итоге мы с этим заказчиком прощаемся ни на какую вторую плиту перекрытия мы уже не поедем вот все всем спасибо это все что хотел сказать по данному объекту всем спасибо всем адекватных заказчиков вот, ну и остерегайтесь, обговаривайте все водные на входе, как сказать, до наступления выполнения заказа. Ну так как мы еще немножко молоды, да, есть какой-то определенный опыт, ну опыт какой, ну допустим, в плане общения с заказчиком, это вот лично для меня второй год, соответственно, ну где ты наступаешь на грабли, да, ну практически, пытаешься все моменты обговаривать, но все-таки люди находят лазейки. Вот, все, всем спасибо, подписывайтесь на канал, буду рад всех видеть, до новых встреч!